Это кора пробкового дуба из Португалии. То есть, если мы смотрим, то вот они вот они пробковые дубы. То есть, они похожи, конечно, на стандартные дубы, но немного отличаются. То есть, здесь кора снимается с них в зависимости от того, через сколько лет, тем отличается качество этой коры. И она применяется для разных материалов. То есть... Много, да. Их много. Они да. не Нет, они не вырубают. То есть кора потом нарастает. А -а -а. И потом, да, целая плантация, да. То есть она нарастает и потом опять. То есть через каждые 5 лет, через 8 лет есть, через 13 лет. От этого зависит плотность самой плиты. Если мы заглянем вглубь коры, то она представляет себя как виде сот. Сод а, наполнены газом, поэтому у нее вот эти все функции, теплоты, амортизационные характеристики, то есть ее применяют и в космических технологиях, в обувной промышленности, в винной промышленности, парке делают. То есть очень много везде применяют. То есть отличие, если мы возьмем по шумостойкости, вот здесь везде с вами LVT сравним шум, пробка, ламинат потише, ну с паркетом то есть то есть пробка везде будет менее шумнее то есть вот отличие вот в этом по шумостойкости то есть она одна из самых шумопоглощающих материалов поэтому ее и применяют в основном в виде и подложек и самого напольного покрытия если мы говорим о пробки в виде паркета можно так сказать да то здесь идет сверху шпон пробки декоративный в среднем плита как у ламината и снизу идет тоже подложка из пробки она может быть в виде как самой пробки тонированной в разные цвета также может имитировать как дерево вот либо это уже идет вот такая пробка клеевая полностью то есть это уже идет Толще пробка, да, она в районе 6 мм идет, вот, она приклеивается такими модулями. Кому-то нравятся дизайны, кому-то не нравятся, но основное ее отличие в основном применяют ее в детские, в спальне. можно хоть куда, в бильярдные, в квартиры, то есть, в принципе, везде, в офисы, да. Но если мы говорим о большой проходимости, то это брать лучше пробку клеевую, приклеивать на бетонное основание и сверху пропитывать лаком. Тогда она больше всего, дольше всего прослужит, да. Подложка в виде замковой вариации. Она укладывается то же самое, либо на подложку, либо бывает укладывают ее просто на основание. Но в основном укладывают все-таки на подложке. Основание точно так же должно быть ровным, с чистым и сухим. Это основные требования под укладки любых напольных покрытий. Срок службы, ну, ориентируемся в районе 20 лет, она пролежит. Самый такой фактор у нее, то есть она колкая. То есть если мы говорим, она вот она отщипывается, но это все можно Вылечить, То есть это взять либо воски, либо специальной жидкости, либо гели и все выровнять. То есть она ремонтно пригодна. На богу, по ней нельзя. Как нельзя? Да. Ты ж да, то, не есть. Есть. то есть она на вот на все. Не то есть удерживает Я нагрузки. На Пожалуйста, конечно, да, мысли, а по тестируйте. Дома. Дома. То есть то же самое, загрязненность, еще что-то. То есть она спокойно все это можно убрать. Мыть спокойно, моете а? А, Ну это реставраторы уже, да, либо в домашних условиях Можно самим сделать тоже мягкими твердыми восками Под паркетную доску Они примерно сейчас сравнимы, да, по цене Да, но она уже дороже ламината, да Потому что здесь уже идет полностью, можно сказать, да, натуральный продукт Самое натуральное, это вот получается, то есть 6-миллиметровое. Также используется есть такие виды, как пробковые обои, то есть вот такие варианты в виде холстов. То есть можно использовать как обои, необычные текстуры, фактуры. Толщина нет? Ну вот. Толщина нет, она тонкая, как под обои сделаны, то есть... Специальные клея дойдут. Да, а где в основном используют вот, а, пробковые обои? Как бы да, в какие-то, Везде. То есть, где нравится, то есть, где денег хватит, да. Это <связывая> Да, это все из пробки сделано, <связывая> да. как, будто кожа, как будто под кожу, <связывая> да, сделано. <связывая> да, <связывая> да. И это вот, <связывая> да, это сделано с пробкой, это как можно сделать, то есть, как ткани уже, как обои, то есть, все что угодно да то есть вариации массу то есть вас, массу выдумок можно всяких придумать ну и соответственно ее используют как технические пробки как агломераты какие-то они уже могут с прользиовой основой быть разные под разные задачи так называемые то есть для кого-то утепления то есть подтяжки вот это, это техническая пробка да да. Вот ну вещи? вот, да, допустим, даже вот фото надо, рамку какую-то сделать. Можно лист купить и просто крепить. Mm -hmm. Можно, mm -hmm. да, как подложку а использовать. По, цен... По цене за квадратный метр, но ну, вот... Подложка техническая, 2-миллиметровая, в районе 220 рублей стоит квадратный метр. Рулон идет 10-метровый, 10 метров квадратных, то есть 2200 рублей стоит рулон. Вот, она в основном рулонами продается. Здесь идет плитками, плиты разные могут быть. Могут быть 300 на 300, 600 на 900. То есть разные размеры могут быть, ширины, длины. Толщина в основном идет... 10, 11, 12 миллиметров то есть если нужно какую-то небольшую толщину если мы сравниваем с клеевой пробкой она в основном 6 миллиметровая идет вот здесь на основание просто на подошку укладывается методом замка то есть она складывается на замок и все вот замковая часть тоже так же как у ламината замок идет то есть укладка ну, простая, так скажем. Не, несложная. По стоимости пробка в районе сейчас в районе 35 4, ,5 -4 5 тысяч рублей квадратный метр, в зависимости от типа дизайна, да. Вот. То есть, ну, до повышения цен где-то в районе 30 было 370, вот так. Сейчас примерно такие цены, да. Она плавающим способом да, укладывается, кроме клеевой пробки, которая именно приклеивается и сверху лаком пропитывается. То есть это самое надежное получается. В основном произрастает это Португалия. то есть Поэтому все производители в основном пробки, большинство лидеров это португальские. А в Испании же еще вроде есть такие? Есть, да, но фабрик там меньше, да. В основном Я считала, Португалия. 80% пробки из Португалии. 80%, да, так и есть. Вот. Ну, вот у нас представлены два производителя, это Курк и Викандерс, производители. То есть, вот, как пример, э, стеновая пробка, как она выглядит на стене. Можно чуть дальше пройти, там будет стеновая. Вот. Сейчас я покажу, что такое винил. Что касается плинтусов, плинтуса то же самое. Также вот висят, допустим, если кому-то нужно подчеркнуть полный дизайн, то есть пробка и пробковая плинтуса. По аксессуарам, да, допустим, к ламинату идут ламинированные плинтуса, то есть практически под каждый дизайн ламината идут свои плинтуса, под пробку идут ну, пробковые плинтуса в данном случае. По пробке какие-то вопросы еще есть? В принципе, тут все понятно. А ламинируется она так же, как ламинат, да? Да. Просто да. пробка в основе, она шума шумоизоляция? Шумоизоляция? Да. А скажите, обои вот эти, они тоже обоихся Мы тоже, да, под заказ, но они... Да, он вот начинается от 8-9 тысяч. Рулон, наверное, там, да, идет. Да. Ну, используют, но в основном используют какие-то части. То есть просто декорируют, да, выделить какую-то зону, какую-то часть, потому что это необычно, приятно. То есть за кроватью там берешь и вот так трогаешь, то есть это совсем другие ощущения. Все. Да, стену поглажу и все. У меня дома себе сделал детскую, то есть, ну, не нарадуемся потому что там сидеть приятно играть приятно ползать приятно то есть все то есть то что если мы говорим долбать мять там царапать это все можно конечно но в любом случае я просто раз три-четыре года его специальным составом обрабатываю пробку в этом в этой комнате и все больше в принципе ничего не делаю мыть она спокойно моется легко непринужденно то есть э, многие у нас спа комплексы берут то есть, Потому что она не боится влаги То есть так сильно Но это мы говорим не про замковую пробку А про клеевую, клеевая пробка Очень много, если мы говорим Какие-то бильярдные залы Комнаты отдыха, релакса Вот такая клеевая пробка Это самый подходящий вариант Потому что вы ходите, вам комфортно, приятно Мягко Многим в Европе пожилым Либо в какие-то учреждения, да, с проблемами, то есть укладывают обязательно пробку, потому что амортизация очень хорошая и все прочее. А вот можно Клеевую, да, можно в баню сделать. Она, не она Нет. Будет? Приклеить ее, сверху лаком пропитать с ней нормально все будет. А вы имеете внуковую внуковую? в виду или ну парную там навряд ли, да, как бы... В в комната отдыха да комната отдыха можно вот. так но ну вот следующий материал современный это винил кварц винил либо ламинат кварцевый либо виниловый все по-разному называют но основа вот вот она идет толщины могут быть разные два с половиной миллиметра три четыре до 8 где-то я встречал миллиметров то есть искусственный материал грубо говоря Линолеум нарезанный прямоугольниками, что могу сказать. Он самый, дешевый, да? Он самый да, недорогой, но лучше всего э, все эти виниловые полы и лучше всего их приклеивать к основанию, потому что хоть они бывают и замковые, еще что-то, на них также влияет свет, тепло. То есть если мы видим какая-то открытая зона и она очень под сильным нагревом, допустим летом, да, то есть если мы его не приклеили, не прижали, он все равно будет также расползаться. То есть такая практика есть. Вопрос по влажности на него также влияет. То есть, температура влажности – это вот основные два показателя, которые применимы к натуральным напольным покрытиям. То есть реакция тепла, если она сверх меры либо холода, либо влаги отсутствия, либо чрезмерный избыток влаги, влияет на все напольные покрытия, будь то это пробка, ламинат, паркет, винил. Здесь то же самое, также дизайны, разные дизайны, укладываются лучше всего приклеиванием, метода приклеивания. Есть плавающим способом, можно плавающим способом укладывать, то есть просто на замок собирается, на подложке, либо без подложек бывают такие, также винилы. Вот, ну, искусственный материал, стой. Да, вот они все, да, то есть... Ну, холодный, статичный точно так же, то есть он тепла не будет приносить, то есть если вы руку положите, она огреться не будет, то есть если вы руку положите на пробку, вы сразу почувствуете, что будет тепло как бы оставаться, оно самое как бы теплое из материалов ламинат. То же самое чем чем керамика да ну керамика зато надежнее то есть ей ничего не будет а если это? говорить про теплые полы лучше взять теплые полы с керамикой с керамической плиткой нежели чем с ламинатом допустим или с винилом можно сделать но тут вопрос в том что это все равно химия при воздействии высоких температур, если мы будем постоянно нагревать, будет все равно какое-то воздействие хим химии. Хоть и говорят все, экологичность, сертификаты, еще что-то, я побывал на кучу вот этих всех организаций, разных производств. И ты, когда идешь по производству, видишь, банки стоят, на них кресты нарисованы, а потом тебе говорят через два часа за пивом, что все экологично, все хорошо. И ты начинаешь это спрашивать, что за кресты на этих банках были. Тебе отшучиваются, говорят, все нормально, не переживай, нам идти надо в магазины все, Саша, хватит вопросы задавать. Вот, поэтому так. экологичнее, это Экологичнее всего это... Из этих ну, ламинат будет более экологичный, Я, потому, да, что, там потому что там древесная да, плита. Вот. Экологичные есть эти все винилы, они запретены, но они по стоимости стоят на сегодняшний момент 6,5 тысяч рублей. Там, грубо говоря, мел э, с разными присадками. Э, но, но у нас, если массивная доска стоит в районе 5000 рублей, цельный дуб, чистый дуб стоит, когда вот эта химия стоит столько же денег, натуральная. А все остальное синтетическое, искусственное. То есть ну, мы меньше всего продаем наш салон вот, вот этих всех моментов, потому что э, сколько мы не бывали на разных семинарах в Милане, в Ганновере, то есть ну, во всей Европе, там это все конкретно раскритиковали, то есть по статичности химии всей вот этой то есть хорошее, оно стоит очень дорого. А более дешевого сырья, ну, более дешевое, то есть это... можно купить проще линолеум, расстелить его, проклеить его, будет тот же самый эффект. Вот. Потому что сейчас на сегодняшний момент линолеумы, они сравнимы вот с этими всеми вещами. Ну, вот, кратко. То есть по царапаниям то же самое, если мы говорим про царапания, это то же самое, если мы возьмем ножик или... Ножницы мы здесь поцарапаем, здесь поцарапаем, и здесь поцарапаем. Но просто здесь вопрос, что сложнее восстановить, здесь легче. Затер какими-то шпаклевками, веществами. Здесь надо запаивать, мучиться, специалиста вызывать. И она вот эта реставрация продержится на какое-то время, а потом все равно отпадет. Потом все равно нужно будет какую-то деталь менять. Да, здесь деталь меняется легче. То есть, если она все проклеена, мы пришли, вырезали ее, отодрали и новую вклеили. Вот вот в этом, в этом преимущество, она продавливается, ну, вот, нет, вопрос в том, что э, в рекламе как написано, что она восстанавливается полностью, но нет, она не восстанавливается полностью, то есть если мы поставили сюда на пробку шкаф, будь то это клеевая, будь то это замковая, Тяжелый шкаф мы проставили, она все равно процентов на 70 только восстановится. То есть вот эти мятины, они будут. То есть если вы просто ножки поставили и под них никакую плоскость не увеличили, то, конечно, она продавится. То есть нужно плоскость какую-то увеличивать. Под все практически вот современную мебель лучше всего делать набойки, все набивки. То есть просто сейчас продается очень много как раз вот пробковых вот этих всех набивок, даже в том же «Люра Мерлен», просто разных размеров. То есть сразу мебель купили, сразу приклеили на двусторонний скотч, и все, вы проблем не знаете ни с шорканием, ни с царапанием, ни с продавливаемостью. Ну, вот сейчас, да. Пойдемте тогда дальше про паркетную доску.